Вот что я предлагаю. Твой лучший боец против моего бойца. Кто победит, Твой бизнес. Добро? Боишься? Понимаю. Мои бойцы всегда побеждают. Добро. Давай еще раз. Побеждает мой... Твой бизнес, зал, все твои сотрудники, все мое. И эти часы. В противном случае, все мое, твое. Прям все. Нет. Эту конфетку я тебе не отдам. Добро выделиться надо. Давай! Давай, давай, давай, побыстрее. Давай, давай, давай! Работа, работа, работа, работа! Бас! Подойди. Все. Побыстрее! Ну ч, как дела? Ты в порядке. Я слышал, что ты деньгах, у меня есть для тебя предложение. Я могу тебе помочь, если ты поможешь мне. А что делать надо? Мне нужно, чтобы ты делал то, что ты делаешь лучше всего. Чтобы ты уронил одного человека. Слушай, да без проблем, в каком раунде? Да ты почувствуешь сам. Давай, иди, готовься. Проходите. Да, проходи, садись. Аня, принеси нам два виски. Нет, точнее виски и сок. А то потом скажут, что я чужого бойца оспаиваю. Хорошо. Виктор Сергеевич, я знаю ставки высокие вы заинтересованы в победе. Не в профи, в глаз. Есть предложение. Я сдаю бой, а вы меня щедро отблагодарите. О, Честь у нас нынче не в почете? Давайте без морали. Я протягиваю вам руку, и надеюсь, мы можем помочь друг другу. То есть ты мне предлагаешь кинуть моего партнера? Я предлагаю вам не потерять бизнес. Ты такой уверен в своих сил? Да. Я знаю вашего бойца. Мне не составит особого труда положить его в первом раунде. Давай сделаем так. Мне нужно шоу. Пускай сначала он накажет тебя за твой хитрожопый характер, а потом ты ляжешь. Но учти, если ты передумаешь, пожалеешь. Договорились? This one for he top it, don't think change. встал, друг? давай работай. Куда, Заработать хочешь? В смысле? Возьмите деньги, поставь на другого бойца. Ты чё, хелёв, ты собрался бой Возьми. Не-не-не, Макс, ты что, я в такие игры не играю? Нихера мы тут тренируемся, подгоняем. Хочешь жить, умеет крутиться? Не да стыдно? Да хорош! Это мои деньги. Возьми и поставь на другого бойца. Так надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Держи дистанцию, соблюдайся не дай, соблюдай, но дрянь не или сильная лева. Держись, держись, ощущайся. Не давай открываться. Ты че боишься? Давай, давай, давай, вперед, давай! Ты что такое, ты решил мне отплатить за все, что я для тебя сделал? Этим? Говно ты, а не боец, чтобы я больше тебя не видел в моем зале. Да ладно, что ты шумишь? Теперь же не в твоем, а в моем. Молодец, боец. Я сделаю все, чтобы ты больше не дрался. Крыса, ты думаешь, я дурак и ничего не понял? Ты будешь гнить без денег, и руки я тебе не потяну, тварь. Я знаю, что ты настоящий чемпион. В следующий раз, думаю, не будешь играть со мной в поддавке. Здравствуйте. Здравствуйте. Судя по виду, вам бы обследоваться. Да ладно, у меня каждый день такое. Привет, красавец. Как дела у тебя? Я нашел все деньги, теперь, надеюсь, можно будет ускорить процесс. Я постараюсь. Спасибо. Не бойтесь жертвовать собой ради жизни другого человека.